Да, <свес> yeah, yeah, народ, yeah. давай! Сюда. Мы находимся около горной речки, где посоветовали нам три раза умываться. 今日のビデオ